Привет, друзья, с вами Дмитрий, и сегодня я хочу поделиться с вами одной очень прикольной техникой Как научиться отжиматься на одной руке Я вообще очень люблю отжимания на одной руке, потому что при таких отжиманиях вы получаете очень хорошую нагрузку на ваши трицепсы И это просто выглядит на самом деле очень круто Но я понимаю в то же время, что для большинства сделать хотя бы одно упражнение, одно, точнее, отжимание на одной руке, это достаточно сложно Поэтому я сейчас покажу, как дойти до того уровня когда вы сможете начать отжиматься на одной руке в общем первое что вам нужно сделать это занять э, положение упор лежа а, важное замечание многие люди когда пытаются отжиматься на одной руке а, они ставят руку неправильным образом и во время отжимания в общем то у вас локоть торчит в сторону это неправильно а, нагрузка должна идти на трицепс для этого рука должна быть в общем то параллельно вашему корпусу и во время отжимания вы локоть прижимаете плотно к вашему телу а, вторая второй момент это ширина а, положения ваших ног в общем то чем шире вы ноги ставите тем легче вам сделать отжимания на одной руке а, но в идеале конечно же мы стремимся к тому чтобы поставить ноги как можно ближе друг к другу и сделать отжимания а, дальше я понимаю что отжаться на одной руке сначала тяжело поэтому вот собственно фокус, которым я пользовался для того, чтобы научиться отжиматься на руке. Для этого вам нужно найти ровную поверхность, вы можете это делать дома на полу, и во время отжимания, вы, если вы отжимаетесь на правой руке, вы плавно скользите левой рукой вперед, таким образом, и обратно. Это, в общем-то, дает вам поддержку, дополнительную если вам тяжело сделать одно отжимание, вы, в принципе, таким образом можете выжать. То есть, если вы не можете э, руку отвести на максимальное расстояние, вы можете ее под, подводить ближе и делать выход обратно. Также вы можете делать, зафиксировать руку в определенном положении и делать отжимание.